Дорогие новички проекта «Фаберлик Онлайн», если вы зарегистрировались, но еще не сделали ни одного заказа, кроме пробного, то это акция для вас. Компания приготовила вам подарки на выбор. Хозяек заинтересует набор для поддержания чистоты в доме, а модниц стильные штучки. Вы можете получить совершенно бесплатно один из этих наборов. Первый набор – универсальное концентрированное средство для очищения поверхности и силиконовая губка для мытья посуды. Второй набор – стильный клатч Фаберлик Бай Валентин Юдашкин один из двух оттенков матовой губной помады Первой Леди – чувственный розовый или аристократичный лиловый. Благодаря особой формуле концентрированное средство обеспечивает быстрое, мягкое и тщательное очищение большинства моющихся поверхностей кухни. Силиконовая губка отлично работает с ним в дуэте, но может использоваться также для мытья кухонной утвари и как прихватка. Две стороны с разной текстурой для более эффективного удаления загрязнений. Особые жироотталкивающие свойства препятствуют размножению бактерий на поверхности губки и делают ее мытье очень легким. Жаккардовый клатч Фаберлик Бай Валентин Юдашкин не предназначен для продажи обычным покупателям и консультантам его не достать. Он изготовлен специально для вас, дорогие новички, и доступен только по этой акции. Матовая губная помада «Первая леди» с кремовой текстурой дарит губам идеально ровное покрытие и насыщенный цвет, делая улыбку притягательной и наполняя образ благородным шиком, который отличает знатных особ. Как же получить один из наборов бесплатно? Смотрим условия для получения набора косметики для дома. Первое. Быть зарегистрированным в компании Фаберлик и не иметь оплаченных заказов за исключением пробного шага в прошлом каталоге. Второе. До 31 декабря оплатить заказы на сумму от 1299 рублей. Эта сумма указана в ценах каталога. Для вас продукция, конечно же, будет дешевле на 20%. В валютах других стран это 1365 сомов для Киргизии, 389 гривен для Украины, 6499 тенге для Казахстана, 389 гривен для Молдовы или 37 рублей для Белоруссии. Третье условие. С 1 по 21 января 2018 года оформить заказ по новому каталогу на минимальную сумму своей страны и вместе с ним получить губку очищающее средства совершенно бесплатно. Смотрим условия для получения клача и помады. Первое, быть зарегистрированным в компании Fiberlica и не иметь оплаченных заказов за исключением пробного шага в прошлом каталоге. Второе, до 31 декабря оплатить заказы на сумму от 1499 рублей. Эта сумма указана в ценах каталога, для вас она будет ниже на 20%. Валюта в валютах других стран это 1575 сомов для Киргизии, 449 гривен для Украины, 7499 пенни для Казахстана, 449 лей для Молдовы или 45 рублей для Беларуси. Третье условие: с 1 по 21 января 2018 года оформить заказ по новому каталогу на минимальную сумму своей страны и вместе с ним получить клатч и помады абсолютно бесплатно.